Всем привет, друзья! Если вы встретились с проблемой, что вы заходите в игру, а у вас нет обновления, ребят, проверьте Play Market или тот ресурс, с которого вы скачивали игру, и, скорее всего, там будет ваше обновление, но при этом вы же должны понимать, то что нужно подготовить место для этого обновления. Оно может весить от 2 до 4 гигабайт. Я обновлял 3,7 гигабайта. Надеюсь, я вам помог. Счастливо, удачи и встретимся в игре.